Привет, меня зовут Сергей, я уже два года живу на Бали. Ко мне приезжают знакомые, друзья, и все задают одни и те же вопросы. Какую сим-карту выбрать, как открыть счет в банке, где купить или взять на прокат байк, в какие сообщества вступить, как это сделать наиболее эффективно. Я человек системный, и поэтому я во всем этом разобрался за два года, и хочу сделать полезное видео, поделиться всем тем, что я знаю, с вами. Это видео будет поэтому полезно тем, кто... Планируют приехать на Бали, кто недавно приехал на Бали И даже тем, кто давно приехал на Бали Например, мой друг тут живет много лет Не знал, что можно машину с водителем очень дешево снимать э, в одном приложении Итак, поехали, сейчас расскажу про все, что я узнал тут за два года Такой эволюционный путь человека, который приезжает на Бали Итак, в начале, когда вы приезжаете, первое, что почти все делают, это покупают сим-карту. Тут несколько основных провайдеров есть. Вы покупаете эту сим-карту, можно ее купить в аэропорту, либо ее можно купить уже по прилету. Тут, в принципе, проблем с этим нету. Интернет тут хороший, стабильный. Если вы в каких-то больших населенных пунктах живете, вы ее покупаете, и все. Теперь у вас есть интернет, и вы можете пользоваться любимыми приложениями и месседжерами. Итак, вы купили сим-карту. Следующее, что нужно сделать, это установить приложения, которыми тут все пользуются. Прежде всего, когда прилетают. Да, это служба вызова такси. Службы такси тут очень крутые. Такси тут не, не так дорого стоит. Поэтому... Я, например, взял себе байк, если мне куда-то далеко надо, да, я вызываю машину с водителем или такси в какое-то направление. И это стоит, может, даже дешевле, чем если бы у меня там была своя собственная машина или машина, взятая на прокат. В основном эти приложения, их четыре основных, которыми я пользуюсь, они позволяют не только вызвать такси, они еще позволяют заказать доставку еды, очень удобно, да, из, из ресторанов вокруг. Там очень часто много всяких промо-акций. И еда может даже стоить дешевле, чем если вы пойдете в ресторан. Заказать продукты на дом. Эти приложения позволяют. То есть вы можете вам лень ехать в магазин, вы просто приходите, вбиваете, в какой магазин вы даете задание водителю поехать. Водитель едет в тот магазин, в который вам нужно, и приводит вам те продукты, которые вам нужно домой. И еще важный момент это выбор поставщиков. Тут очень много есть сервисов, которые там привезут там какие-то замороженные продукты. Колбасу надо фрукты, овощи, да, то есть вы можете воспользоваться тем, кем я пользуюсь, я вам посоветую, либо вы можете просто, например, вот на рынке подойти к человеку, у которого покупаете фрукты, овощи и сказать, слушай, а можешь мне доставку взять его в WhatsApp, и он потом вам будет это привозить по такой же цене, да, или вы сами можете заказывать там все через GoJack. То же самое, что касается стирки одежды, да, тут тоже по WhatsApp вы написали, вам приехали, постирали, и стоит это недорого. Следующее, что необходимо сделать, это открыть счет в банке. Без счета в банке вам трудно будет пользоваться теми приложениями. Хотя их и можно пополнять вроде наличными деньгами, но это неудобно. Когда у вас есть счет в банке, вы легко все эти приложения пополняете через счет в банке. И вообще вам наличники можно не носить. Я, например, у меня наличных денег практически не, не ношу с собой, потому что очень удобные банковские тут приложения. Несколько есть основных банков, которые открывают счета для приезжих. Иногда это сделать сложно. Там требуется, требуется помощь чья-то какого-то человека, да, там спонсора так называемая, но ну, это стоит около 500 тысяч и он за вас вручается и вам счет в банке открывают. И теперь у вас есть счет в банке, вы можете благодаря тебе счету в банке соответственно пользоваться всеми этими приложениями, оплачивать за свет, покупать интернет э, в телефон, пооплачивать телефонную связь, то есть вам больше вы получаете такое вот ощущение, что вам больше никуда не надо ходить платить поставщикам, подрядчикам и так далее. Тут это очень развито, именно банковские переводы или вот эти системы платежей, которые позволяют вот платить в этих приложениях. Следующий шаг, который необходимо сделать, это решить вопрос с транспортом. Да, я для себя лично решил вопрос так, я купил себе байк. И если вы планируете тут больше, чем 3-4 месяца, то есть смысл купить себе байк. Это будет, обойдется вам гораздо дешевле, чем брать байк на прокат. Если же вы хотите э, тут побыть всего несколько месяцев, конечно, лучше взять на прокат. Я, например, себе выбрал X-Max, большой, удобный байк. Некоторые выбирают байки поменьше, N-Max. Ну, для девушек, наверное, тоже подойдет N-Max или Scoopy некоторые любят. Но тут важный момент, что если вы планируете быть долго, лучше этот байк купить. Если вы купите байк сервис обслуживания, первое время бесплатно. Если же вы как бы их тоже хотите сэкономить, хоть и надолго приехали, то тоже вы можете купить поддержанный байк и через 3-4 месяца продать его практически за ту же цену и ничего не потерять. Как по транспорту, зависит от той локации, где вы находитесь. Но в основном я всем рекомендую иметь свой байк, свое удобное средство передвижения. Если э, вы живете в каких-то там отдаленных местах, то можно взять машину на прокат. Да? Если вы живете в хорошем месте, например, я живу, набираю в Чангу, мне очень нравится, тут на байке все там в шаговой доступности, там, буквально пару минут. Итак, вы купили себе байк, важно помнить про права. Если у вас есть международные права, там специальная такая книжечка бумажная есть, или это если для белорусов, или точно вы уверены, что у вас международная права, в принципе, вы по ним можете ездить. Но часто людей нет прав, или у них права внутренние своей стороны, тогда. Каждый раз, когда вас будут останавливать полицейские, вам придется платить штраф. Хотя они тут не часто останавливают, но вот после того, как я заплатил 1 миллион рупий, я понял, что лучше себе сделать права, то есть тоже есть контакты. Вы можете прийти, сдать экзамены или можете просто, тут есть упрощенные процедуры, получения прав, и вы можете получить права. Когда у вас будут права, соответственно, все, вы легально можете тут ездить, и вас никто не будет штрафовать важно тоже ездить со шлемами да, с правами и шлемами ну что и желательно в одежде потому что часто тут еще можно увидеть иностранцев которые почему-то ездят без шлема без одежды Ну, по так вот можно определить туристов те кто давно знает что должен быть шлем надо быть одетым и важно иметь права Дальше, если вы хотите находиться тут дольше, то вы можете как просто делать визаран, люди приезжают, уезжают. Также вы можете сделать себе китос рабочий или инвесторский, если вы планируете инвестировать в экономику этой страны. И тогда вот инвесторский китос позволяет быть туда два года. Еще важный момент – это страховка. Лучше, конечно, сделать, когда вы за границей находитесь. Например, для меня… Как для белорусов дешевле стоила страховка, если я заходился за границей. То есть и она, в принципе, не такая дорогая, поэтому лучше купить страховку. Тоже напишу, где я сделал страховку. Это видео все некоммерческое. Я рекомендую только то, что я сам пользуюсь. Никаких денег я не планирую зарабатывать с тех, кого я рекомендую. Следующий вопрос – это сообщество. На самом деле, тут на Бали очень много классных, крутых сообществ которые можно вступить. В основном многие тут общаются в разных чатах, в чатах это русскоязычные комьюнити. Есть, например, там бизнес-завтраки, есть бизнес-клубы с людей, которые много зарабатывают, есть бизнес-клубы, которые меньше зарабатывают. И список таких сообществ тоже, если кому-то надо, вот я в этом списке все вам передам, пишите. То есть вы приедете, и в принципе можно хоть каждый день ходить куда-то тусоваться, вас будут приглашать, потому что все люди интересные тут. Прошли вот этот фильтр, да, для того, чтобы прилететь на Бали, как минимум надо накопить 1000 долларов на билет. А те, которые тут дольше живут, это означает, что они еще умеют и зарабатывать онлайн или копить деньги. А если они там еще с детьми тут живут, то это вообще означает какой-то такой фильтр, потому что, ну, обучение тут для детей достаточно дорого может стоить, если дети ходят в школу. Ну, многие тут, дети у многих учатся на домашнем обучении и не ходят в школу. Следующее, это выбрать себе спорт, да, спортивных секций тут много, крутых. Я сам тут увлекся кроссфитом, уже полтора года занимаюсь кроссфитом, мой друг занимаются, например, боями без правил, ММА. То есть тут очень классная комьюнити, очень классные спортсмены. Поэтому от спорта я тоже напишу список, каких, куда я хожу. Если вы знаете какие-то крутые тоже спортклубы или какие-то советы другим хотите дать, тоже пишите в комментариях. И еще важный момент – это выбор жилья, выбор локаций. Тоже один из самых распространенных вопросов, которые я получаю. Сейчас самая топовая премиальная локация – это Чангу, Бирава. Я сам тут живу, мне очень нравится. Поэтому если вы вот планируете где-то жить, я рекомендую тут. Тут самое классное там, комьюнити, много мероприятий проходит, много ресторанов. Например, вот возле того места, где живут, там 50 ресторанов шаговой доступности, теннисные корты. Лошади, там, падл, кроссфит, ММА, ну и так далее. То есть все что угодно. Все, что нужно для жизни, тут есть, причем уходить куда-то не надо. То есть проблема пробок вас, в принципе, волновать не будет. Я, кстати, как раз тут, вот там, где живу, и строю апартаменты. 19 апартаментов, если заинтересованы в инвестициях в недвижимости, напишите, я с радостью отправлю вам презентацию. Называются они «Авиатор». Помимо Чангу есть еще другие локации, например, Семеняк тут рядом. Некоторые живут на Буките, там инфраструктура чуть похуже, но зато там дешевле. Некоторые люди живут в Убуде. Тоже такое место интересно, но я лично, мне убыт как-то не зашел, и я туда стараюсь не ездить. Спасибо вам большое, что досмотрели до конца. Если какие-то вопросы, пишите в ваших комментариях, и я с радостью отвечу и поделюсь всем тем, что знаю.